Неприятно, когда вас сравнивают с кем-то, особенно не в лучшую сторону. Ну ладно, это один раз. А вдруг эта несдержанность превращается в постоянную травлю, от которой никуда не деться? Это же, это же просто невыносимо. Не верите мне? Пусть тогда вам об этом расскажет Ребека под авторством Дафны Демарье. Молодая и добродушная компаньонка богатой американки Встречает на отдыхе в Монте-Карло уже пожившего Максимилиана Уиндерса. Встречи и прогулки с новым другом вызывает в ней неподдельный трепет И когда приходит время расставаться 42-летний вдовец делает ей неожиданное предложение руки и сердца На которое молодая особа охотно отвечает согласием Она предвкушает новую жизнь в старом поместье мужа Мандерли Но реальность слишком быстро настигает ее и толкает в спину колкими словечками И перешептываниями прислуги Которая явно считает, что новая хозяйка И в подметке не годится почившей чуть меньше года назад Ребекки Все в поместье, даже воздух пропитано призраком прошлого Милой, безупречной, неповторимой красавицы Не то что нынешняя незатейливая скромница И это постепенно сводит молодую особу с ума Подталкивает ее к краю вот только в каком направлении она сделает следующий шаг – это загадка даже для нее самой. Не секрет, что авторы часто излагают в книгах то, что их гложет больше всего. Демария не стала исключением. Так она однажды призналась, что ревновала своего мужа к его прошлой черноволосой красавице-жене, которая однажды бросилась под поезд. Еще один интересный факт. Во время Второй мировой войны одно из изданий «Ребекки» использовалось с немцами для кодировки сообщений. Так, цифры кода указывали на страницы, строки и слова, из которых при расшифровке составлялось сообщение. Прошлой ночью мне приснилось, что я вернулась в Мандерле. Я прислонилась к железным воротам и некоторое время не могла проникнуть внутрь, так как они были закрыты на засов и на цепь. Затем, словно наделенная какой-то сверхъестественной силой, как это бывает в сновидениях, я прошла сквозь закрытые ворота. Передо мной лежала дорога, такая же, какой я ее знала, вся в крутых поворотах. Но через несколько шагов стало видно, что дорога сильно изменилась, она стала узкой заброшенной. При свете луны мне показалось, что в доме еще живут. Занавески одернутые, пепельницы полны окурков, на столике рядом с цветочной вазой еще лежит мой носовой платок». Но облако закрыло луну, и стало видно, что дом превратился в развалины, под которыми похоронены все наши муки и страхи. Если вы хотите окунуться в эпоху прошлого, уйти с головой в интригующий сюжет и испытать легкое нервное напряжение, то, возможно, книга Дафны Дюмарье, которая местами напоминает Джейн Эйр, придется вам по душе. Что ж, это были 100 страниц Ребекки. Ставьте закладку, увидимся очень скоро.